Приветствую, мои родные, с вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для Стрельца. И, конечно же, я хочу вам напомнить, что 5 мая состоится встреча, на которой вы получите ежемесячный прогноз на май, прогноз по каждому знаку зодиака для каждого года рождения. Вы получите уникальную информацию, рекомендации, самое главное. То есть наш прогноз, он будет не столько информационный, сколько рекомендательный и практичный. Это будет вибрационный фэн-шой, вибрационная активация. Что это такое, я вам расскажу немножечко в другом видео. И, кстати, бонус для тех, кто будет участвовать именно в прямом эфире, либо успеет приобрести участие в прямом эфире и будет потом смотреть в записи. То есть первые 50 человек, которые смогут стать участниками вибрационного прогноза на май, получат бонусом вибрационную работу для исполнения вашего желания. Как это будет происходить? Мы будем это делать в прямом эфире. Для тех, кто не в прямом эфире, активирует это в записи, но только первые 50 человек. Вы создадите намерение, а я буду работать с вами вибрационно для того, чтобы ваше желание наилучшим образом исполнилось. Первые 50 человек получают ссылку на прямой эфир, остальные будут получать уже ссылку на, участи... на получение записи, поэтому торопитесь и бронируйте места заранее. Ссылка на участие, на бронирование места находится под этим видео. Используйте эту возможность. А сейчас прогноз для стрельцов. Всю первую половину недели стрельцы будут нацелены на скорейшее решение материальных вопросов. Вы будете легкими на подъем и с готовностью будете браться за любую работу, которая могла бы принести доход, помогла бы вам повысить уровень дохода. И благодаря высокой работоспособности вы справитесь со многими материальными вопросами. Однако не исключены и убытки, которые потребуются в срочном порядке компенсировать. Кроме того, могут быть осложнения со здоровьем. Не напрягайте свой организм сверх всякой нормы. Вторая половина недели сделает вас более настойчивыми и самостоятельными в принятии решений. Однако при этом возникает одна сложность. Вы не склонны в эти дни прислушиваться к иному мнению, кроме своего собственного. Авторитет родителей членов семьи будет во многом игнорироваться, что не может не вызвать осложнений в семейных отношениях. У молодых людей, живущих с родителями, это может проявиться в протестном поведении вплоть до ухода из дома. Что касаемо отношений, любви, для влюбленных стрельцов это не самая плохая неделя. Главное не претендовать на многое. Довольствоваться тем малым, что у вас есть. Как говорил Диоген, довольствуясь малым, мы достигаем многого. Не стоит выкладывать свои секреты в переписке. Делиться своим мировоззрением или идеями при поверхностном знакомстве. Связующим звеном станет пересечение интеллектуальных интересов, а лучший… Питательной средой для развития отношений – это дружеское общение. Именно оно поможет вам и завязать контакты и объясниться с посторонним человеком, и с постоянным партнером, кстати, в том числе. Важнее лидерских переживаний может стать совместное хобби, общий круг единомышленников. Ну а теперь карьера и финансы. Стрельцам на эту неделю рекомендуется запланировать все те дела, которые были ранее отложены в долгий ящик. Настало время довести начатые дела до конца. Особенно успешно пойдет работа с четко обозначенным сроком завершения. Поставьте сами себе дедлайн. Другим успешным направлением является аналитическая работа по оценке своего бюджета и планирование расходов на будущее. Благодаря проведенному анализу вы начнете правильно понимать, когда, куда необходимо вкладывать больше денег, а где лучше сэкономить. И еще это неблагоприятное время для операций по обмену валюты. Ну что, мои родные, таков был общий прогноз. И я напоминаю, что вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз на неделю по трем сферам жизни, либо на месяц на одну сферу жизни, где вы получите четкий прогноз и самое главное рекомендации, которые не входят в еженедельный прогноз. Как усилить то, что вы хотите усилить, и как нейтрализовать неблагоприятные, неблагополучные моменты в вашей жизни. И еще раз напоминаю, 5 мая состоится встреча. На которой вы узнаете не только прогноз, но самое главное практические рекомендации того, как сделать вашу жизнь лучше. И первые 50 участников получат ссылку на прямой эфир и с их желаниями мы будем работать. Остальные получат ссылку на запись. И, кстати... Если вы хотите именно в прямой эфир, то торопитесь, все в ваших руках. Предупрежден, значит вооружен, действуйте, мои родные. И, конечно же, ваша благодарность за то, что мы для вас делаем. Небольшой энергообмен. Вот согласитесь, за все везде надо платить. Вот вашей платой за еженедельные прогнозы, за рекомендации, которые вы получаете, это будут простые действия. Сделайте лайк к этому видео, которое вы смотрите. Это пальчик вверх. Нажмите на кнопку «Поделиться» и поделитесь во всех соцсетях, ведь чем больше счастливых людей, тем лучше для нас, для всех. И, конечно же, нажимайте на кнопку «Подписаться на наш канал», для того, чтобы в числе первых всегда видеть выход нового видео. Ну что, мои родные, я еще направляю энергию любви, вибрации, счастья всем тем, кто пишет мне в комментариях. Спасибо, мои родные, за то, что вы это делаете. И с вами была Елена Дегурова. Самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю. И, конечно же, обещаете стать еще более счастливыми. Пока-пока.